Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем выживать в Space Engineers. Всем приятного просмотра. В прошлой серии я захватил вот такую вот конструкцию, я не пойму это корабль либо станция, думаю, что скорее всего это какая-то станция. Я ее за кадром облетел, посмотрел, что она из себя представляет, здесь несколько деталей э, посрезал. И что у нас тут есть? У нас есть водородный баллон. Он у нас тут даже полный, он целый. Очень много где у нас либо срезанные, либо повреждены ускорители. Так, нам нужно будет. Так, нужно будет поставить еще какой-то гироскоп. Посмотрим, скорее всего, даже нужно будет отремонтировать конвейерную трубу. И, наверное, поставим какое-то управление сюда. С самого начала я срезаю все таймеры, которые здесь есть. Они мне не нужны. Так, здесь где-то был еще один таймер. А, вот он. Так, здесь есть даже немножко компьютеров. Давайте срежем кнопочную панель, чтобы построить кокпит нужно будет довольно много компьютеров. Давайте посмотрим, что у нас получится. Кресло пилота обычное, мотор, дистанционное управление можно поставить. А давайте как поставим дистанционку. Я думаю, что нам для начала этого хватит. Поставим... Давайте сюда вместо таймера. Вот так. Не хватает моторов. Где можно взять моторов? А в дверях у нас есть моторы. Так, дистанционное управление уже есть. Нужно будет еще поставить какой-то гироскоп. Да, сейчас мы зарядимся. Ну, давай. Кислорода, водорода мне должно хватать. Так, кресло пилота, обычное пассажирское кресло, внутренняя пластина, где она у нас тут есть, вот здесь, так можно будет уже сесть и зарядиться. Кстати, нужно посмотреть, что здесь есть за аккумулятор, либо реактор, может быть, какой-то тут есть. Так, давайте сразу сюда выставим. Так, жесты. И все. Хм. А ну... Да, похоже, что-то тут пошло не то. Скорее всего, придется уже ставить нормальный кокпит. Ну, давайте так и поступим. Ну, здесь везде у нас по 100 компьютеров. Так что, в принципе, нету разницы, какой ставить. Тогда дистанционку я срезаю. Да, турелька-то от меня довольно-таки хорошо потрепала. Придется с этим уровнем здоровья и летать. Так, вот у нас есть кнопочная панелька. Там я еще вроде бы где-то видел. Так, вот есть кнопочная панель. 72 Компьютеры 2 Так, малый контейнер Вот еще 7 компьютеров есть Лишнее сбросим Так, это в целом можно В планировщик забросить И посмотреть, может у меня В компьютере еще какие-то есть В корабле Да, было немножко компьютеров В соединителях очень мало компьютеров, к сожалению Так, остались экраны, три штуки Вот 10 экранов у нас тут есть Так, значит кресло пилота у нас уже готово Замечательно. Теперь нужно поставить какой-то гироскоп. Давайте его поставим сюда. Так, вот так. Что там у нас в корабле есть? Скорее всего, придется распиливать обшивку. Довольно много всего там есть Так, ничего не выпало Так, что еще? это похоже все Ну скорее всего я еще посрезаю обшивку там нужно вроде бы 500 мелочи пластин давайте как раз проверим но это в целом не самое сложное что здесь нам придется ремонтировать. Нужно проверить вот эту вот систему, конвейерную. Я пока добуду стали. Стальные пластины есть все, остались только компоненты решетки и одна большая стальная труба. Здесь все маленькое. Так, это у нас вентиляция. Нет, это пока пускай стоит у нас в турелях так компоненты и решетки есть как раз сейчас э, патроны какие-то выпасть должны вот так еще последнюю турельку нужно дорезать чтобы добыть так вот еще патроны есть э, здесь Давайте тогда еще последнюю турельку. Нет, да, последняя. Компоненты решетки у нас уже должны 100% хватать. Патроны. Так, осталось только найти одну большую трубу. Где она может быть? Здесь она есть 100%, но я пока кислородную ферму разбирать не хочу. Так, отпала немножко. Все, трубы мы нашли. Да, надеюсь, что этот ускоритель не пропадет, так я его хотя бы смогу куда-то прилепить. Значит гироскоп у нас есть, это очень хорошо. Теперь нужно проверить конвейерную систему. Так, это у нас конвейер, здесь все рабочее. Так, вот это я наверное я сейчас сразу же срежу. Проварим вот эту трубу. Так, это у нас в коннекте. Да, смотрите, эта труба как раз идет туда, куда нам нужно. Так, давайте здесь прорежемся, посмотрим, что у нас тут творится. Так, водородный ускоритель. Тут у нас что? Так, доступ запрещен. Это у нас кислородный бак, его я резать не хочу. Так, значит... Это у нас кислородный... Ну, генератор кислорода-водорода. Давайте взломаем его. Возможно, я сюда поставлю... ...ускоритель. Давайте посмотрим, как он у нас подключен. А в целом никак он здесь не подключен. Нет, гироскоп я резать не хочу. Так, вот у нас есть водородный баллон. Прорежемся, посмотрим, что у нас там. Не повреждена ли у нас конвейерная система. Так, это у нас большой контейнер. Скорее всего, он закрывачен. Давайте его взломаем. Так, как оно здесь все подключено? Так, напрямую к контейнеру, это очень хорошо. Давайте зарядимся, сбросим весь хлам. И я надеюсь, что оно все подключено к этому контейнеру. Блок легкой брони как-то тяжело режется. Да, через вот этот конвейер. Так, здесь у нас все работает. Да, водородные движки начали работать. Получается, нужно поставить один ускоритель сюда. Смотрите, здесь совсем мало кислорода. Так, и один ускоритель нужно доварить здесь. Хм. Так, давайте уберем лишнее водородный бак у нас ой, водородный ускоритель есть как раз вот эту штуку можно поставить туда пускай он нас толкает пускай у нас толкает вперед так давайте дорежем Еще строительных компонентов нужно собрать Они у меня должны быть здесь Да, все успешно изъято И еще осталось два ускорителя Это вот этот Вверх-вниз есть Влево есть Так, вот у нас еще есть Кусочек Надеюсь, что хватит а, думаю да опять же сбросим лишний балласт так довариваем вот этот ускоритель 8 труб нужно и где я их смогу достать? Здесь маленькие. Так, вот у нас кислородный бак. Хм. Или может придется срезать один вот этот? Так, Конвейер. Здесь все равно нету того, что мне нужно. Так. Где здесь еще можно достать большие трубы? В конвейерах. Нету. Так, посмотрим, может они у меня есть. Так, валяются. Так, 5 больших стальных труб нужно где их можно взять большая их еще 5 а вот 6 штук как раз соединителя то что нужно э, значит практически все ускорители уже есть а почему ты не работаешь? закончилась так а ну давайте посмотрим аккумуляторы здесь есть так это малый батарей моего корабля водородные ускорители. А батарей здесь никаких нету. Это довольно-таки плохо. Да Есть, получается и корабль нет. разрядился что ли? А, вот оно что. Да нет, панельки вроде бы на месте. Конвейеры. Все должно работать. эту трубу отремонтировать хм. так у нас есть энергия панельки работают у нас нету никакого аккумулятора это плохо так аккумулятор я сейчас сделать никакой не смогу а смотрите здесь все работает Что-то я не совсем понимаю, что здесь происходит. Ну, как видим, энергии пишет у нас на 0 секунд. Хотя аккумуляторы у нас работают. Здесь все приконекчено. Так, а давайте отремонтируем вот здесь. Нет, похоже, что эти солнечные панельки здесь отпали. Эх, и что же делать? Ладно, тогда я сейчас их приварю где-то на станцию. Начну, наверное, по одной. Так, и куда мы сможем их поставить? Я думаю, что можно здесь наверх забросить. И сделать что-то наподобие паруса. Так остальные пластины нужны вот это мы все убираем так кстати нужно зарядиться так здесь я зарядиться точно не смогу мне нужен мой корабль так, здесь кстати метеоритный дождь опять должен где-то приближаться так мы будем лететь и как-то нужно поставить вот эти солнечные панели так, чтобы они ловили солнце так, можем в целом станцию уже попробовать повернуть так, где у нас там солнышко? Хм. Энергии все же не хватает. Ну, тогда я сейчас доварю все солнечные панельки и потом к вам вернусь. Так, панельки есть. И я там заметил еще одну беду. Так, вот это все нужно срезать. А где большой контейнер? Э, вот это все нужно убрать. Так, это мне уже мешать не должно. Я там случайно... Help. Ну, давай. Я там случайно срезал блок под гироскопом. И это все дело нужно восстановить. Так. И сейчас гироскопия также за кадром переставлен на вот этот блок. И в целом мне останется еще один ускоритель. Я его, пожалуй, поставлю где-то тут. Там, кстати. Из тяжелых блоков брони я срезал довольно много решеток. И с трубами еще разберемся. Я уверен, что и здесь есть где их найти. Это самые такие главные компоненты, которые мне понадобятся для строительства ускорителя. Так, гироскоп. Вот, теперь можно спокойно повернуть корабль к солнышку. Все равно здесь нету никаких аккумуляторов. Так, вот у нас какая-то часть отпала. Так, вроде бы больше ничего не болтается. Ну, у нас есть какое-то количество ускорителей. Я, пожалуй, дам небольшой импульс в сторону Луны чтобы время не терять так где луна вот земля вот луна так этот блок срежу вот так а стекло отпало Так, это тоже уберу. Где-то там должна быть отметочка. Опс, что-то я не то нажал. Надеюсь, кораблик я не потеряю. Надеюсь, он не отконнектился. Нет, на месте. Хорошо. Ну, в любом случае... Давайте поставим отметку Торговец с рудами Где-то, наверное, вон туда И давайте дадим небольшой импульс Где-то, к примеру, 30 метров в секунду Ладно, давайте 40 Лететь нам не близко и будем искать компоненты, чтобы поставить еще один ускоритель. Так, а может быть его где-то тут можно поставить? Думаю, что да. Так, это мы проварим обратно, ускоритель ставим, что у нас есть к нему, так, в корабле должен быть какой-то хлам Может быть, еще что-то есть? Нету. Так, здесь вот какие-то есть компоненты. Так, большие комп... Ой, сталь компоненты решетки и большая стальная труба давайте вот так поправим осталась только большая труба так 5 штук нужно в соединителях вроде бы были 6 да вот в соединителях Итак, у меня уже, считайте, что водородный ускоритель готов. Корабль мой летает во все стороны. Это... Давай. В действительности это очень хорошо. Так, на панельках электричество у нас вырабатывается. Ой... И, скорее всего я вот эту бандуру вряд ли смогу посадить на луну. Скорее всего придется... ...на орбите ее разбирать. Да, кстати... ...нужно пополнить мой, мой запас кислорода. А то я чувствую опять не дотяну. О, пополнился. Скорее всего, пополняется из баллонов, которые в корабле стоят. Надеюсь, что так и есть. Так, ладно тогда, летим к Луне и попробуем все же посадить эту развалюху. Надеюсь, что получится. Если нет, будем разбирать его на орбите. Друзья, вот. Знаете что? Мне повезло, что сейчас на Луне на той темной стороне идет э, рассвет утра, потому что если бы я залетел э, за вот этот вот камушек, солнышко бы не стало, и я бы как минимум в лучшем случае просто бы пролетел, ну в худшем я бы упал на саму Луну. Сейчас я буду побольше ловить солнца, и надеюсь, что я подойду на адекватное расстояние и не не зайду в тень луны. Вот я уже нахожусь над своей базой. Я, наверное, дождусь, пока солнышко уже взойдет на Луне, чтобы я мог себе спокойно приземлиться. И сейчас... Так, прицелимся куда-то туда. Я хочу потихоньку лететь. Будем смотреть за солнышком. Так, кстати, гравитация на нас уже работает. Самое главное не потерять солнце. Я все делаю довольно аккуратно. Не хочу я эту бандуру разбить. Смотрите, как уже плохо держит вес ускорители. Так на базу я падать опять-таки не хочу. Довольно быстро начинаем скорость набирать. Немножко еще вот так спущусь. Давайте потихоньку. Ну Надеюсь, что сядем. Осталось сколько там с мелочью метров, похоже, что я все же смогу посадить эту посудину, 100 метров, 2-3 метра в секунду будем со скоростью садиться. так там вроде бы тоже ничего я не цепляю 50 метров ну 25G в целом нормально все держится вот видно уже ускорители бьют по земле 17 метров Все Так, надеюсь, оно Ничего не разобьется Ну что, друзья <смех> Пригнал я наконец-то эту посудину К себе домой Осталось дело за малым Так, аккумулятор я сюда пока Так и не поставил Осталось дело за малым. Нужно разобрать всю эту конструкцию. Пожалуй, я еще себе на базу нацеплю вот эти вот фермы кислородные. Придется, скорее всего, ставить новый баллон, чтобы закачать в него водород. Может быть, я его даже куда-то на ту сторону выведу. В общем, посмотрим. Ну, на этом, дорогие друзья, с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи.